Вообще такой прям вид красивый. Ой, тихо не шевелимся все сильно. Ой, красота. Ой, Сон. море как растворяется. Ага, Пространство. Дымка такая, да? Ага. Тебе не страшно, ты мне просто и красота.